Мне вот сосед рассказал, точно станешь настоящим севастопольцем, если искупаешься у памятника затопленным кораблям. Вот лучше всего, чтобы там в это время купались бабушки и дедушки. Тогда уж точно пропитаешься севастопольским духом, и это, все тебя будут любить. Ну вот, пойду. Главное не утопить телефон, и все будет в порядке. Ну все, дорогие севастопольцы, поздравляю вас с днем города. Не верьте во всякие слухи, но все равно в слухах что-то есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, говорят, что если искупаться у памятника затопленным кораблем, то будут принимать за своего севастопольца. Ой, да ерунду всякую. Говорят, а вы слушаете. А, ерунда. Делать да. вам нечего. А, понятно. Нет, то, что здесь священное... Памятник и святое место искупаться – это да. А кто не хочет и искупается, только чтобы на памятник не лазили.